Всем привет. Совет от вашего подсознания. Расклад плюс. Мини. Таро. Пасьянс. Давайте посмотрим, какие будут советы от вашей души, от вашего сердца, от глубины вашего сердца, от самого скрытного, самого самого-самого вот спрятанного, то, что у вас находится внутри в вашей души, ваше подсознание. Сознание, с которым вы можете не только там общаться, думать, что-то там мечтать, вы также можете понимать, осознавать, вы в сознании. А подсознание обычно может с вами разговаривать или что-либо показывать в нах, Могут быть подсказки. Также вы можете чувствовать интуицию. По поводу интуиции с нами могут также разговаривать наши род предков. Подсказки вам говорите вы можете это чувствовать. И также ваша душа. Если вы всегда эмоционируете мечтаете что-то, либо желаете, вы не слышите свою душу, свое подсознание, глубины, глубины вашего сердца. Ваша интуиция начинает включаться, ваши сны начинают включаться. Что-либо вам подсказывает жизнь, начинает, чтобы вы обратили внимание. Начните жить с душой. Так, давайте смотрите совет. Решение. Принимайте всегда правильное решение. Долго не думайте. На раздуме я считаю, что можно либо несколько часов, ну, либо несколько минут, либо несколько часов, но не больше 24 часов. А кто-то даже и готами решает, думает, какое решение принять. Вы должны понимать, что ваша душа это и есть счастье. Также в вашей жизни. О, смотрите, здесь есть. Королева и король. Император, императрица, императрица, император. Тут у нас пара. Личные отношения. Вот, вот так вообще. Вот у них занавесочки тут. Вот императрица, вот император. Так, личные отношения. Девушка парень, жена и муж. Обратите внимание и относитесь именно к противоположному полу, к близкому человеку с душой. Извините, я почихнула. Подтвердила. Так, продолжим. Относитесь обязательно с душой с пониманием. Относитесь именно сердцем, чувствуйте. Много читайте, узнавайте, учитесь. Также постигайте новые знания, чему-то новому обучать Благодаря вашему новому обучению вы сможете увидеть самих себя через несколько часов, дней, месяцев или даже через несколько лет. Или даже когда вы сможете себя увидеть со всеми, со, всеми, со, всем, со всем другим человеком. Со всеми другими, самих себя вы сможете увидеть, со всеми другими. Также по поводу духовного вопроса. Вы многом начинаете что-либо задавать, почему жизнь получается, почему жизнь была такой. Поставьте не то, что точку, а поставьте именно в прошлом вопрос, для чего нужно было это пережить. И поймите, что нужно поступать по справедливости. Также нужны знания, нужно применять опыт в вашей жизни. Жизнь, возможно, может, как некоторые говорят, диктовать свои правила. На самом деле вы в жизни сами все решаете, как поступать, что говорить, а не как вот именно думать, что... Вот, на самом деле, может, это и так, и так. Нет, на самом деле, вы все решаете. Вы решаете, что говорить, вы решаете, как себя вести, какие поступки показывать по отношению к себе и к другим людям. Вы сами решаете, вы сами поступаете. Также вы хотите чему-либо обучаться, к новым знаниям идти. У вас есть и надежда именно на то, что вы сможете справиться абсолютно со всеми вашими вопросами. Даже если вам никто не будет помогать, вы сами сможете со всеми вопросами справиться. И вы должны понимать, что жизнь ваша. И вы только можете решить все ваши жизненные вопросы именно вашей жизни жизнь создана для вас. Для вас созданы эти моменты ситуации, чтобы вы могли опыт из этого извлечь. Также найти мир и гармонию в своей душе, в своих знаниях, в своей силы, то есть совместить физическую силу и также духовную силу и силу знания, ума. И, возможно, у вас будут неудачи. И благодаря вашему опыту вы сможете эту неудачу решить правильно, справедливо, и у вас в жизни будет благополучие. Обращайте внимание на то, что вы и есть сами солнце. Если вдруг вы чувствуете себя будто бы ну вот не то, что там уставшими, как будто истощенными, как будто вот, ну ничто неинтересно, ничего не хочется, отдохните. Возможно, вам нужен отдых, сон, либо же массаж, рук, ног, спины массаж. Также вам духовно нужно отдохнуть. И когда вы отдохнете, ни о чем думать не будете, вы уже сможете спокойно, с новыми силами уже задавать не то, что самим себе вопросы, но еще и с добротой относиться к другим людям. Самое главное это понимание самих себя. Когда вы не то, что найдете, а вот почувствуете именно гармонию с собой, с вашей душой с вашими мыслями, вы сможете понять, что в вашей жизни были именно те моменты для того, чтобы вы могли опыт тот использовать, который вы получили по назначению. Не просто вот для того, чтобы вы знали. Возможно, и да, кто-то свой опыт не будет использовать, но этот опыт будет необходим кому-либо. Вы также сможете передавать свой опыт. Вы сможете сами понимать, для чего вам дан был этот опыт. Вы сможете ценить все то, то что вы пережили. У вас обязательно будет колесо счастья. Вы сами есть само счастье. Также у вас мир в гармонии с самими собой, с вашей душой. Самое главное – это принятие самих себя. Осознавать, понимать, с душой относиться к себе, к окружающим. Всем пока!